Дамы. Меня зовут Синя Евгеньевна фамилия Майя Я автор и руководитель школы сознания, на первый курс которой вы сегодня и пришли. У нас есть время вводной лекции, я вам расскажу о нашей школе, расскажу о программе, расскажу о книгах, по которым, собственно говоря, вы будете учиться и о тех перспективах, которые вас ждут в ближайшее время, может быть, даже на несколько лет, если хватит у вас сил освоить всю предлагаемую нами программу. А программа очень большая, программа очень обширная. И каждый наш каждое наше направление, по которому мы учимся, каждое наше направление подвигает вас на достижение каких-то определенных целей. И каждый из вас, насколько я понимаю, пришел со своими сегодняшними сиюминутными минутными целями, которые надо было решить еще вчера. Но поскольку они не решились, значит есть определенные причины, по которым они не могут быть решены в сегодняшней сложившейся ситуации. И наша с вами будет задача это разобраться в причинах, которые не дают вам реализовать свои замыслы, не дают вам реализовать свои цели и сделать свою жизнь такой, как вам хочется. Причины могут быть совершенно различные. Они лежат в совершенно различных областях жизни и сознания. Но наша практика и наша политика, которую, которую в мы продвигаем в нашей школе, она говорит о следующем. Если есть какие-то причины, вне тебя, если есть какие-то причины в внешнем мире, в котором ты живешь, это значит, что э, есть причина этой причины. И она находится внутри тебя. Потому что что внутри, то и снаружи, что наверху, то и внизу. То есть что у тебя в голове, то в твоем физическом теле. Что у тебя в твоем внутреннем мире, то у тебя и в мире внешнем. Этот мир дуален, он всегда равновесен. И никогда не бывает так, что внутри мы белые и пушистые, а вокруг нас Сплошная, сплошная катастрофа, так не бывает, как, как бы не хотелось думать иначе. Это означает, что внутри нас есть какие-то определенные первые причины, либо переданные нам по наследству нашими предками, да, либо а, внедренные и навязанные программы в наше сознание, а, в том числе и родительские программы, которые уже неэффективны и которые искажают нам не просто восприятие реальности, а умение делать ситуации в этой реальности. Если мы с вами будем работать со своим внутренним миром и правильно понимать, из чего этот внутренний мир состоит, почему он такой внутренний, именно такой и никакой иначе, то нам будет понятно, почему именно в нашем внешнем мире происходят именно такие ситуации и никакие другие. И изменив какие-то элементы своего внутреннего мира на всех уровнях сознания, во всех областях своего мировосприятия, мы с вами немедленно увидим результат и в мире внешнем. Это закон, это практика, в которой работаем мы, в которой работают.. Все школы занимающиеся практическим изменением реальности. И в нашей школе, в нашей программе это изменение идет непременно последовательно. Не сразу мы берем реальность, да, сдаем ее в химчистку и нам ее отмывают. Мы ее уже берем готовую, прекрасную, свежую и чистую. А нет такой химчистки, к сожалению, да, как бы не хотелось получить обратно И нам придется делать все самостоятельно. Через осознание это первый и самый главный принцип нашей школы. У нас ничего никогда не происходит бездумно. Для того, чтобы посмотреть на свою жизнь, на свою реальность, нам нужно осознать все причины, которые породили именно такую реальность и а никакую другую. Возможно, нам придется пойти глубже и посмотреть на реальность, в которой жили наши родители, и найти эти первые причины там. А возможно, еще дальше, к нашим далеким предкам, которые дали нам платформу для построения нашей жизни и построения родовой линии судьбы, в которой мы живем. Потому что очень часто бывает, что мать повторяет судьбу дочери, бывает, дочь повторяет судьбу матери, да? бывает такое, Или через поколение, там, через три поколения передаются какие-то определенные генетические заболевания, или предрасположенность жизненная к судьбе, к определенному, к определенному формированию ситуации. Да? И достаточно часто в моей практике, я думаю, что и в вашей практике, и в вашей жизни встречается такое, что у мамы, например, да, был муж, и с этим мужем она рассталась, когда дочери был год. Да? И у ее мамы был муж, с которым она рассталась, когда ее дочери был год. И у тебя муж, с которым ты расстаешься, когда твоей дочери год. Такая вот смешная кармическая ситуация, которая не есть случайность. Потому что в этом мире случайно никогда ничего не бывает. Всему есть определенные причины. И генетические заболевания, которые передаются из поколения в поколение, да, а может даже скакать из ветки в ветку, тоже имеют свою э, систему. И в этой системе нам с вами придется разобраться. Нам нужно будет научиться смотреть на мир несколько иначе, чем мы делали это до сих пор. И когда мы с вами изменим угол зрения, когда мы с вами посмотрим на реальность с другой позиции, намногое чего будет понятно. чего будет. И программа нашей школы она устроена таким образом, чтобы от простого к сложному, да, от простых вещей изменения внутреннего своего содержания, мы с вами плавно и практически незаметно естественным путем перешли к изменению мира внешнего. Когда мы с вами будем работать со своим здоровьем, со своей энергией, со своей энергетикой на первом курсе, собственно говоря, с которого мы с вами начинаем, мы с вами увидим, насколько изменяются наши отношения. С близкими. Почему? Вроде бы. Да? Какая связь между здоровьем и взаимоотношениями? Прямой, вроде бы, никакой. Хотя мы прекрасно понимаем, что если у нас есть здоровье, то нам хочется чего-то больше, чем просто победить болезнь. Когда у человека тело болеет, скажите, ему до высоких размышлений вообще до решения каких-то глобальных мировых проблем. Нет. Все его силы, вся его, вся его энергия стягиваются на решение одной единственной проблемы, победить болезнь. И туда уходит все. И уже не до личной жизни, уже не до карьерного роста, уже не до построения своей собственной реальности, справиться с болезнью. Но когда болезнь отступает, когда мы учимся с ней не только договариваться, но и справляться с этой а это будет достаточно и вполне доступно нам, когда мы просто научимся управлять своей энергетикой, энергетикой своего тела, будем уметь включать дополнительные резервы своего энергетического внутреннего потенциала, а он, поверьте, у каждого человека огромный. Вот когда нам станет это доступно, тогда сфера наших интересов начнет как-то расширяться и совершенно естественным путем будет Появляться желание общаться, заводить новое количество людей, и может быть более интересных, чем были раньше. Тех людей, которые могут нас чему-то научить, которые могут нам показать какие-то грани этого мира. Те грани, которые недоступны нам были тогда давно, когда все наши мысли и желания сконцентрированы были на одной как, какой-то конкретной задаче. Вернуть мужа, победить болезнь, родить ребенка. Одна конкретная задача забирает из себя все силы и энергии. Но когда энергии становится много, для нас раскрывается этот мир во всем, во всем своем многообразии, во всей своей глубине неизведанного, глубине непознанного, то, чего мы с вами не видели раньше. Хотя все было под носом, как ни странно. Всего лишь умение управлять своей энергетикой. Всего лишь умение концентрировать силы, умение концентрировать свое здоровье на достижении задач. И об этом этим, всем будет, мы будем с вами заниматься на нашем первом курсе, на том, в котором вы сегодня находитесь. Основная программа освобождения сознания включает в себя первый курс управления ощущениями. Это ощущение. Четыре дня вы будете работать с ощущениями, умением управлять своей, своей энергетикой, умением управлять своим здоровьем. Кульминацией этой работы будет установка базового состояния «я есть, тот, кто я есть». Это состояние, в котором человек прикасается к самому себе. Так редко у нас получается услышать самого себя. Обычно мы услышим окружающий мир, телевизор рекламу, доброходов, авторитетных людей. Да? У нас с вами много вокруг нас людей, которые могут нам что-то посоветовать, что-то рассказать, научить, как жить. Но насколько согласованы все эти советы с нашим личным пониманием о том, какая должна быть наша жизнь. А у нас есть мерила, у нас есть самый главный критерий оценки, это наша душа. Как часто мы ее слышали? Ну, в детстве когда-то не слышали хорошо, когда сознание было незамусловно. О том, как надо и там как положено, тогда мы себя чувствовали хорошо. Но это э, искусство, слышать себя у нас очень быстро удалили. Да? Причем так, мы путируем. в школах, в детских садах, в институтах в дальнейшем да? и вся наша жизнь показывает, что есть мечты, а есть реальность, они не всегда совпадают друг с другом. И мы настолько в это поверили, что мечтать не случилось, а если бы мы оставались верны своим детским мечтам, поверьте, наша жизнь была бы сейчас совершенно иной. Но окружающее пространство делало всё возможное. Да, и люди, которые были заинтересованы, чтобы наши чаяния, устремления, желания проистекали вместе со всеми прочими в одном направлении. Да, все должны хотеть денег, все должны хотеть карьеры, все должны хотеть чего-то, да, чего должны чего хотеть, да, модного шмотка купить, ну еще чего-то, ну, ну еще традиционное хотение мы включаемся в это традиционное хотение за, про свои детские мечты. Мы, естественно, забываем и вообще стараемся не вспоминать, потому что даже как-то стыдненько, даже как-то неприятненько и неприличненько вспоминать о таких мечтах. Да? И вот этим актом, к величайшему сожалению, многие из нас, особенно женщины, совершают ошибку непростительную. Придаем сами себя свое собственное желание построить свою жизнь, уникальную и неповторимую жизнь согласно велениям души, а не согласно велениям общественного окружения. Мы с вами попробуем к этому состоянию вернуться. С учетом наших, нашего взрослого уже сегодня состояния, с учетом нашего опыта с высоты прожитых, так сказать, лет, мы попробуем научиться мечтать и реализовывать свои собственные мечты, не боясь осуждения не боясь удара со стороны тех, кому очень не хочется, чтобы мы эти мечты осуществили. И этим всем мы с вами будем заниматься, работая с этим уникальным состоянием, я есть, мне, тот, кто я есть. Мне». Научиться слышать себя – это великое искусство. Научиться жить в этом состоянии да, и не поддаваться на окружающую провокацию, окружающей реальности – это еще большее искусство, граничащее с мастерством. И вот, когда мы с вами к этому придем, мы будем готовы для того, чтобы перейти на второй курс работы и научиться работать со своими эмоциями. Второй курс эмоций. Сила эмоций и значение эмоций в нашей жизни очень велико. Потому что если есть эмоции, есть желание. А нет эмоций и желаний нет. Есть цели, а желаний реализации нет. Что мы будем представлять из себя, если будем достигать цели, не имея для этого совершенно никакого желания? Что будет представлять из себя человек, который выполняет то, что надо, но при этом ничего не чувствует? Наверное, это будет уже в некотором роде не человек, а такой биорог. Вот желания окрашивают нашу жизнь в определенные оттенки. Они могут быть теми. Да? В розовом цвете мы можем видеть мир, можем совсем в черном, удручающем. И всему тому причины наши эмоции, одну и ту же ситуацию, на одну и ту же ситуацию два человека могут посмотреть совершенно по-разному. И один увидит в этом перспективы, а другой увидит катастрофу. Верно? Да? Вот для того, чтобы мы с вами могли видеть перспективы в любой, даже самой тяжелейшей ситуации, наша Сфера эмоций, наше эмоциональное тело, тонкое тело человека, оно должно быть абсолютно свободным и энергетически насыщенным. И этому мы с вами будем учиться на втором курсе. Очень серьезная, очень интересная работа. Она поможет вам избавиться от тех страхов, неконструктивных, застарелых, возможно, еще детских и архаичных страхов, которые до сих пор сковывают ваше движение по жизни. Которые не дают вам реализовывать свои желания так, как вам хочется, а не так, как положено. И вот когда мы достигнем этого результата, нас с вами ждет третий курс и умение работать со своими мыслями и со словом. Третий курс это мысли. От того, как человек думает, то так он и действует. Да? Опыт дитя мысли, а мысли это дитя действия, как говорили мудрецы. От того, каким образом мы формируем в себе нашу картину мира, так мы и живем. В детстве, когда картина мира была очень маленькая да, и ограничивалась пределами своей семьи, своего двора там, да, или своей квартиры, мы оперировали понятиями, которые имеют отношение к той картине реальности, в которой мы живем. Мы взрослели, обучались, узнавали чего-то новое, и наша картина мира становилась все богаче и богаче. Но в какой-то момент произошло то, что не дало дальше формировать нам эту картину мира, как будто законсервировало вот только так и никак иначе сказала себе сознание и отказалось принимать новую информацию. Почему? Есть Установки этого нет, например, или быть не может. Бывает? Бывает. Как часто мы слышим, да экстрасенсорики не бывают, это все придумали люди, которым заняться нечем, например. Или еще чего не бывает, инопланетян не бывает. Бывает Не бывает. А вечная любовь бывает? Да. Ой, как да. бывает, а бывает. И вечная, и любовь бывают, да? а кто-то думает нет. И кто-то смеется. И над мечами кто-то смеется. И вот это осуждение внешнего мира могло повлиять на формирование ментального тела, на формирование нашего ментала, на формирование картины мира, совершенно утручающего образом, поставлены барьеры между собой и окружающей реальностью. Вот эту реальность я знаю, и мне этого знания вполне достаточно, говорит сознание. Я не хочу больше, потому что, не дай бог, я получу какую-то большую информацию, и моя картина мира может развалиться. А где же я буду брать ориентиры для того, чтобы жить? А где же я буду брать какие-то основы для того, чтобы двигаться по этой жизни в определенном направлении, иметь хоть какой-то стимул, хоть какой-то путь жить дальше? В чем смысл моей жизни? Все это записано в картине мира. Кто-то живет ради семьи, кто-то живет ради любви, кто-то живет ради карьеры, а другой просто живет. Иногда я очень часто слышу ответ на вопрос, когда задаю, ради чего вы живете. Да? Я живу, чтобы жить. Бывает такое, да? как портос, я дерусь, потому что я дерусь. Процесс ради процесса, а зачем? Дерево растет не для того, чтобы расти, да, для того, чтобы плодоносить и из углекислой кислоты производить кислород. У него есть задача, она ее выполняет. Животное растет для того, чтобы народить родиться любить детенышей и этих детенышей вскормить. Оно знает свою задачу, оно не вшито в биологии. А для чего живет человек? Для чего? для чего? Для чего живет человек? Его родили, он живет. Его родили, он живет. Его не спасили, его не спрашивали. Его, не спрашивали. Да, его, его произвели в этот цвет и говорят, живи. Чтобы творить. У каждого, свое. У каждого свое, вы абсолютно правы. Каждый приходит сюда со своей уникальной а вопросом. Вот изначально да. задача есть, или все-таки мы ее как-то выбираем по жизни. Да, задача есть значение. Человек уже приходит сюда с определенной задачей. Но память эта достаточно архаична. Она находится в структуре его души. И если человек живет в ладу сам собой, он эту информацию узнает вот, вот буквально вот с такого рождения. А если ему не дают жить в ладу сам собой, значит он живет по чужим созданным. Человек, который идет вопреки обществу, очень нелюбим этим обществом. Поэтому нас старались всегда воспитывать по стандартным схемам. Да? Стандартное обучение, стандартное образование, стандартное воспитание, внедрение стандартных ценностей и любви. А если, вот, я, да. а если например, вот я свою задачу узнала, и она, да. Да? И она мне не понравится, Дело в том, что вам очень понравится форма, Юрия. Форма ее реализации вам может не понравиться. Предложенная форма. Вы свою задачу можете реализовать только вот в этой форме. Реальный результат можете было А кто имеет право вам сказать, в какой форме вы должны реализовывать свою задачу? Задача многогранна Вы можете реализовать ее совершенно в различных областях этой жизни. В совершенно различных формах. Никогда в сознании человека и в его душе не вписано, что ты пришел в этот мир для того, чтобы там в 2020 году, 14 апреля, подать милостыню у той церкви. И только для этого это родиться. Это нонсенс. Конечно же нет. Это один из шагов. Каждый человек приходит в этот мир повзрослеть сам. и помочь повзрослеть этому миру. То есть внести в этот мир определенные изменения, которые позволят ему стать взрослым. И повзрослеть самого. А уж в какой форме мы это делаем. Это наше сугубо личное дело. Но к форме можно тоже прийти совершенно прелестным путем. Потому что у каждого человека, помимо вот этой информации, есть еще одно, что дает ему ключ, подсказку, что он должен в этой жизни сделать. Это его способности и таланты, вшитые в него биологически, раскрыть эти способности, развить и реализовать в этом мире вот она задача. если не не дают, значит не даешь, значит не даешь. Значит, сопротивление настолько велико. как это сделать, я вас буду учить, я и мои коллеги. Для этого собственно и создана школа, для того, чтобы вы сумели раскрыть свой внутренний потенциал, для того, чтобы вы развили все структуры своей личности и души и реализовали свое предназначение. И каждый пойдет своим индивидуальным путем. Вот эти три курса, о которых я вам сказала, они едины для всех. Да? Дальше мы начинаем оттачивать свое природное мастерство. У каждого из нас есть вложенные глубинные таланты. И наша с вами задача ⁇ распознать эти таланты, развить и реализовать. То есть три этапа. Да? И эти три этапа мы достигаем различными методами. Предложено несколько программ, которые вы будете выбирать сами. И я вам буду давать естественные рекомендации в зависимости от ваших имеющихся склонностей да, для этого. И пройдете определенное анкетирование, и мы будем с вами работать в течение первых трех курсов, наблюдая за вами и вылавливая вот эти вот потаенные ваши способности, которые, может, вы сами не видите, но мы с коллегами увидим обязательно, так что можете даже не освидеваться. Итак, два направления. Сто 100%, процентов. Да. Дальше мы с вами идем в направлении работы со своим сознанием по управлению событийным рядом. Мы будем разбираться с такими понятиями, как судьба и карма. Да? Что такое кармическая программа, антикармическая программа. Каким образом человек живет по программе. И что мы можем сделать для того, чтобы эту программу изменить. Мы будем, это четвертый курс и пятый, будьте здоровы. Управление системой значений, управление системой ценностей. Факультет внутренней силы занимается этим. У каждого есть своя предрасположенность к получению энергии из определенных источников, определенных ресурсов. И мы поможем вам раскрыть этот источник и развить его на максимальную эффективность, практически с КПД, тысячу процентов. На факультете внутренней силы вы будете работать со своими внутренними да, задачами. Здесь у нас еще плюс три курса. Очень серьезные там э, информационные процессы, очень серьезный анализ, очень серьезное осознание на этих курсах. Э, параллельно этому есть еще один курс, факультет внешней силы. Внешняя сила, там на трех курсах мы учимся работать со стихиями, с энергиями окружающего мира с умением использовать эту стихийную силу для формирования событий, для управления здоровьем, для управления отношениями, для управления ощущениями. Умение улавливать из этого мира потоки сил, фактоз, поток здоровья, денежный поток, поток власти, поток любви, поток творчества, все это присутствует. И всему этому мы с вами будем учиться на этих двух факультетах. Таким образом, основных курсов 7, каждый пойдет в своем темпе. Сразу вам скажу, каждый пойдет в своем темпе. Кто-то пойдет быстро, кому-то надо будет больше времени. Ни на кого не смотрите, умоляю вас и заклинаю, не смотрите на друг на друга, не смотрите на друзей, приятелей, с которыми вы вместе обучаетесь, и с которыми вы подружитесь здесь же, потому что у нас классная компания, подбирается, как правило, на каждом курсе. Помните, у вас свои темпы. Свои, свое восприятие и свои таланты, которые вам надо развивать индивидуально. Кому-то надо больше, кому-то меньше. Кто-то рисует от рождения, а кому-то надо учиться. У кого-то слух развит, а кому-то надо его развивать в течение жизни. Поэтому у каждого здесь свое. Параллельно с этим у нас существует факультет женской силы. Да, ну слава богу, у нас тут и дамы, поэтому мы об этом говорим. Факультет женской силы, когда мы работаем исключительно с женской энергетикой исключительно женской энергетикой, это и место женщины в структуре рода, и умение управлять родовыми информационными потоками, и умение правильно формировать родовую структуру, и умение управлять женской энергетикой. Это все на факультете женской силы. Но ну, естественно и умение подать себя, да? умение правильно понимать, что ты изображаешь своим внешним видом, когда демонстрируешь себя через одежду в океан. На факультете женской силы. Ну, понятно, что туда мужчинам вход воспрещен, вот поэтому мы работаем только с женщинами. Кстати, ближайшее занятие у нас будет выездной турецкий тренинг. Вот я об этом вам расскажу обязательно немножко попозже. Так что, если вы есть у кого-то возможность и желание поучаствовать в этом мероприятии, мы выезжаем только на майские праздники, мы проводим его только раз в год, на вальку его ночь, уезжаем в Турцию, поэтому присоединяйтесь Какого к нам с 20. С 23, 24, 25 апреля мы выезжаем, уезжаем в Турцию, и там неделя и курс на неделю и курс на две недели. Да? Алла Борисовна вам все расскажет, вот, а мы с вами, когда встретимся на очередных занятиях, я вам скажу более или менее подробно. Да. А можно не сначала начать? Нет, Нет. А нет. к сожалению, нет. Я дороги, вас прекрасно понимаю, очень хочется перейти в ментал к величайшему сожалению, не убрав из подсознания страхи, не убрав из подсознания... Нет, у меня уже колоссальная работа по этим вопросам. Значит вы пройдете это очень бодро, ну. без задержек. Да? И остановитесь а, на том, что вам действительно надо. Но я вас уверяю, начиная работать по этой методике, вы увидите, что еще не доработано сегодня. Нет, не согласна, что Методика простроена таким образом, что она идет обязательно последовательно. Если вы не получите знания, что такое базовое состояние, я есть тот, кто я есть, вы не сможете работать по этой, по этой методике на всех остальных курсах, потому что эта методика основополагающая. Все у нас строится вокруг базы. Все у нас строится вокруг я есть. Поэтому это обязательно надо будет сделать. Но если у вас есть наработанный опыт по энергопрактикам, по, духовному, по духовным практикам, вы не задержитесь ни на одном курсе, скажем так, не пробуксуете, ни, ни... сколько у вас все пойдет значительно веселее. Но методика обязательно последовательная, это правильно. Итак, факультет женской силы, я вам про него рассказала, и мы про него еще будем говорить на наших последующих занятиях. И еще один факультет, который у нас работает, после второго курса мы на него приглашаем. Набор тоже производится раз в год, где-то в сентябре месяце. Начинаем очередной цикл, это факультет по изучению рун. 24 занятия по количеству рун старшего футарка, руны как изменение конфигурации сознания, как изменение конфигурации внешнего мира через свое сознание. Тоже очень интересная тема. И результаты, которые получают наши девочки на магическом факультете, они, конечно, потрясают. Потрясают и своей глубиной, и результативностью. И особенно, когда они идут в совокупности со всеми остальными техниками. Наша работа простроена таким образом, что, во-первых, вам не нужно будет отходить от привычного образа жизни, да? это совершенно естественным путем впишется и органично впишется в вашу естественную жизнь. Вы можете заниматься по предложенным техникам как самостоятельно, так и на наших практических занятиях, так и на клубе, на которых у нас, нас работают да? ежедневные занятия на клубе практически. И у вас всегда есть свобода выбора. Да? Вы занимаетесь столько, сколько у вас есть время и желание. Вы получаете те эффекты, которые поставили перед собой. Поэтому, чтобы понимать, каких, каких эффектов вы хотите достигнуть и ни в коем случае не забывать, с чего вы начали, дабы с уважением относиться к своим сегодняшним желаниям и ко всем предыдущим, запишите, пожалуйста, себе в ваших конспектах вашу цель, с которой вы сюда пришли. Прямо вот сегодня, прямо сейчас вы записываете это. Цель. И это как отправная -то точка отсчета, собственно говоря, чего нам надо решить здесь и сейчас. Понятно, что когда эта цель реализуется, реализуется она достаточно быстро, появится еще десяток других, более глубинных, более осознанных, более а, расширяющих ваши возможности, и это будет прекрасно, и их вы достигнете тоже. Они в свою очередь вам дадут еще каждая по 10. И Бесконечен этот путь, бесконечное совершенство собственного сознания и бесконечное расширение собственных возможностей. Одно я вам обещаю точно. Я не знаю, сколько времени у вас займет достижение этой цели и всех предыдущих, но то, что вам будет очень интересно жить, это я вам обещаю. Скучно не будет, пусть будет весело. И мне вместе с вами. Каждый наш факультет, вся наша программа построена по, на основе семиуровневой э, схемы сознания человека. Об этой схеме, о том, как устроено сознание человека, как взаимодействуют все наши тонкие тела и толстое, физическое друг с другом, вам расскажет моя коллега Валентина Владимировна. Здорово, представься, пожалуйста. Педагог, который поведет вас на первом и на последующих младших курсах, который будет вести у вас практические занятия вместе с Аллой Борисовой, нашим тоже коллега-инструктор и наш организатор. Спасибо ей большое, что она соорганизовала нашу встречу. Вы будете практически заниматься с этими двумя замечательными женщинами, которые являются большими специалистами в нашем, в нашем деле и уже много чего достигли и много чего прошли, и тоже, как когда-то, это было много лет назад, но когда-то так же, как и вы, они пришли в эту аудиторию и точно так же начинали работать по первому курсу со сферой ощущений. И результатов они достигли, какие они достигли, и какие, чему теперь они могут научить вас, я думаю, что они расскажут сами. Я вам эти лавры не буду. А со своей стороны я вам расскажу о книгах, о которой я являюсь, где, собственно говоря, описано это и многое другое, то, о чем я сегодня рассказала. Вот эта вот книжка, это учебник по первому курсу, по которому вы сегодня пришли. Там описаны все основные техники, вся основная теория и методология, которая будет вам даваться. Достаточно ученым языком, кто любит научную литературу, тот почитает, да. А, ну, в любом случае, полезно. И все упражнения, которые будут даваться здесь, в теории описаны пошагово, да? делая разные платилы, описаны в этом учебнике. А вот это учебник по второму курсу, работа с эмоциями. То же самое, вся теория работы с астральным телом, с телом эмоций, все техники, все практики также в письменной форме описаны здесь. Вот. На, на подходе у нас третья книга по ментальному телу, третий пункт. Я думаю, что в ближайшее время я вас ее порадую. Вот эти две книги имеют отношение к женскому факультету, факультету женской силы, магии, женской природы. И вот вот этот вот. Точно также здесь описаны все шаги, все практические упражнения. Очень простые, доступные, но невероятно эффективные. Потому что чем, чем проще, чем эффективнее. Да? Вот есть метод такой, особенно в нашем деле. Как только приходится мозг наизнанку выворачивать, значит, это будет менее эффективно, чем делается это буквально за 5 минут. И главное, с удовольствием. То есть все это описано здесь. И а, вот эта вот книжечка Магия Нового Порядка. Здесь описаны все теоретические основы эгрегориального построения этого мира. Она очень простым. И, Таким легкодоступным языком написано, никакой заумы, никакой науки здесь нет, но тем не менее она покажет вам и раскроет всю информационную структуру, все многообразие этого мира, как этот мир устроен, почему существует эгрегориальная структура, что такое эгрегоры, каким образом они функционируют между собой и какое место человек занимает в, этом, в иерархическом пространстве всех этих информационных структур и что ему нужно сделать для для того, чтобы не просто выжить в этом пространстве, а жить хорошо, вкусно, весело, богато, счастливо и долго. К чему мы, собственно говоря, с вами и стремимся. Вот это наша программа, это работа нашей школы. Программа системная, продуманная, выверенная практикой. Поэтому, если вы будете слушать ваших педагогов и выполнять все их рекомендации, эффекты я вам обещаю, эффект я вам гарантирую. Мы продолжим с вами работу, я лично продолжу с вами работу на дополнительных семинарах и на более старших курсах. А сейчас со своей стороны я передаю слово Валентине Владимировне, которая уже и приступит, не теряя времени к практическим занятиям. Скажите, есть ли у вас вопросы лично ко мне? Да, да. Хотелось бы узнать да, да. как-то расписание, стоимость, там, может, обязательно. Технические моменты. обязательно. Все эти технические моменты, как собственной организации всего процесса, у нас занимается албарисом. Алла Алла да, вот это албариса. Она у нас царь бог и воинский начальник, что, что, что а, а, имеет отношение к организации расписанию, стоимости, формированию занятий и ко всем остальным очень важным моментам, которые она будет вам непосредственно давать и согласовывать, безусловно, и учитывать ваши желания и ваши пожелания в составлении расписания нашего занятия. Полностью программа, полностью, всеми семинарами, аннотациями, написаниями, рекомендациями и отзывами находится вот на этом сайте. Сотирознания.ком в разделе программы. Также в разделе библиотека находится вся литература, которую мы рекомендуем читать человеку, людям, которые идут на пути самопознания и самообразования. Она там бесплатная. Когда вот, вы качаете, читаете, пока там не перекрыли. Не, же есть. Же есть. не все, правда, не все, потому что у меня издательство оно такое, оно строго отслеживает, чтобы я не нарушала авторские права. Их. Авторские права не свои. Ну вот, поэтому они лежат, не выпадают все книги. Поэтому частично они здесь, действительно они есть там. А, еще вопросы? Ну тогда они у вас непременно созреют, я думаю, что к концу занятий обязательно, и на, следующем, на следующей нашей встрече, на семинарах, которые буду вести я, вы специально вы это все увидите, мы с вами увидимся и поговорим о тех вопросах, о тех задачах, которые появились у вас в течение ближайших четырех дней. За эти 4 дня вы узнаете очень много. Вроде 4 дня немного, а поток информации и объем информации будет вам дан огромный. Будет дано огромное количество упражнений, которые вы будете делать, и они принесут вам эффект. Причем эффект довольно быстрый. Я не обещаю, что будет легко, но будет интересно. Через 4 дня, возможно, вы увидите, что сегодня в этом зале сидел немножко другой человек, чем тот, который будет заниматься. Входить в базовое состояние и выходить из него через 4 дня. И я очень надеюсь, что так оно и произойдет. Потому что это начало нового пути. Сегодня точка нуля, сегодня точка отчета, Сегодня начало системы координат. Именно сегодня вы начинаете новый путь, изменяя свою собственную жизнь. Я желаю вам, чтобы этот путь принес вам удовольствие. Чтобы он принес вам интерес. И даже если вы столкнетесь с тем, что вам какие-то моменты в себе неприятны, не бойтесь что лучше знать, чем не знать. Тогда понятно, что надо делать дальше, чтобы исправить свою собственную жизнь. Поверьте, идеальных не бывает. И мы не должны быть идеальными. Мы должны быть успешными и счастливыми. Это наша с вами, как женщина, основная задача. я желаю вам достигнуть этого состояния как можно быстрее. Итак, я вас отдаю Валентине Владимировне, четвертый курс я забираю работать с кармой, четвертый курс пошли. Не отвоенились от кармы. Мы можем работать с кармой. А вас, я что-то привела в Вицению Гладиевничу. Спасибо вам большое и надолго не прочитайте.